В данном видео мы рассмотрим процесс настройки собственного шаблона закупки. На OTC доступен функционал для создания собственного способа закупки на базе типового способа, что позволяет настроить видимость и заполнение всех полей, а также в дальнейшем использовать этот шаблон для публикации процедур. Для создания шаблона перейдите в форму создания нового тендера, то есть в раздел заказчиком, «Проведение тендеров», «Новый тендер». Для создания шаблона на каждом шаге процедуры, который нужно настроить, нажмите на значок гаечного ключа, который находится справа. В строках настраиваемых параметров укажите, каким образом должно отображаться окно создания тендера при использовании шаблона. Параметр можно настроить следующим образом. «Скрыть». При установке этого чекбокса настраиваемый параметр будет скрыт из формы создания тендера. Его значением будет являться установленное системой или вами значение по умолчанию. Сохранить по умолчанию. При установке чекбокса в данном столбце выбранное вами значение параметра будет являться значением по умолчанию. И заблокировать. При установке чекбокса в данном столбце выбранное вами значение настраиваемого параметра будет недоступно для редактирования. Настроим шаблон способа закупки. Для этого на первом шаге «Основные сведения» сначала выберите способ закупки. Мы будем создавать свой шаблон на основании типового способа закупки «Запрос предложений». После чего приступим к заполнению шаблона. Например, вы всегда публикуете коммерческие процедуры. Установите правила проведения закупки «Коммерческая процедура». Далее. Сохраните это значение по умолчанию и, например, заблокируйте для редактирования, либо скройте. Таким же образом вы можете настроить параметры субъект закупки на именование закупки. После настройки первого шага нажмите «Сохранить шаблон». Откроется форма сохранения шаблона способа закупки». Здесь система предложит вам название нового способа на основании выбранного типового. При необходимости наименование способа можно изменить. Далее выберите. Этот шаблон будет сохранен только для вас, либо для всех пользователей вашей организации. Сохраните сведения. И в поле «Способ закупки» автоматически отобразится созданный вами способ. Настроим следующие шаги. Перейдем на второй шаг – настройки хода процедуры. На данном шаге устанавливаются параметры проведения закупки и этапы проведения. Нажмите на гаечный ключ справа, чтобы настроить параметры своего способа закупки. Здесь вы можете настроить такие параметры, как прием заявок, тип предложения участников, какая цена будет учитываться при выборе победителя с НДС либо без НДС, установить этапы проведения лотов. Данный раздел дает возможность установить только те этапы, которые вы желаете провести в своей закупке. Некоторые этапы, такие как подача заявок и подведение итогов, являются обязательными для данного способа закупки. Здесь галочки убрать нельзя. Но с остальных этапов вы можете убрать галочки, если не планируете проводить эти этапы. Например, открытие доступа, оценка заявок. Такие этапы проведены в закупке не будут. Для того, чтобы в дальнейшем вам не приходилось постоянно настраивать этапы проведения лотов, вы можете сохранить это в своем шаблоне например, «Сохранить значение по умолчанию» и «Скрыть». Далее установите параметры заключения договора и формирования протоколов. После чего вы можете настроить параметры закупки. После того, как параметры второго шага установлены, сохраните изменения шаблона. Для этого нажмите «Сохранить как способ закупки» Здесь система предложит вам изменить существующий способ, либо создать новый способ закупки. Для изменения существующего способа останьтесь на открытой вкладке и нажмите «Сохранить». Данные шаблона успешно сохранены. Перейдем на следующий шаг – «Сроки проведения и пояснения». На третьем шаге «Сроки проведения и пояснения» вы можете установить и сохранить такие параметры, как место рассмотрения заявок, место подведения итогов. Для этого укажите нужные сведения в этих параметрах и настройте их отображение в шаблоне. Также на третьем шаге вы можете установить такие параметры, как автоматическое продление срока подачи заявок, возможность носить изменения в сроки и даты после окончания срока подачи заявок. Данный параметр дает возможность после окончания срока подачи заявок самостоятельно решить продлить сроки, или перейти на следующий этап лота. И третий параметр предоставления документации о закупке вне ЭТП. После настройки шага нажмите Сохранить как способ закупки, Изменить существующий Сохранить, после чего перейдите на следующий шаг Лоты. На данном шаге заполняется информация о предмете закупки, то есть наименование лота, начальная цена, количество, регион поставки и так далее. Для настройки этого шага нажмите на значок гаечного ключа и установите нужные параметры. Например, наименование лота, тип ценового предложения за лот либо за единицу продукции, сведения об НДС, количество, единицу измерения, параметры обеспечения заявки обеспечения договора, информацию о количестве победителей в лоте, сроки подписания договора в днях. Далее укажите требования к поставщику и условиям поставки. Здесь вы можете выбрать «Будут рассматриваться только предложения о поставке» на указанных ниже вами условиях, либо поставщики могут предложить свои условия поставки и выполнения работ. После чего нажмите «Сохранить как способ закупки» – «Сохранить». Перейдем на следующий шаг – «Ответственные и приглашенные». На этом шаге вы можете установить ответственного за процедуру и наблюдателей и сохранить эти значения. Здесь настройка происходит в каждом блоке отдельно. Также на данном шаге вы можете установить наблюдателей и сохранить, выбрать участников и приглашенных, установить рабочие группы и указать электронную почту для приглашения поставщиков. Далее «Сохранить как способ закупки» Сохранить. На шестом шаге загружается документация. При необходимости вы также можете настроить данный шаг. Шаблон успешно настроен. Он будет сохранен как собственный способ закупки. Для его применения в карточке создания нового тендера на первом шаге выберите этот способ закупки. Спасибо за внимание.